Всем привет! Меня зовут Никита Кузнецов. Вы смотрите канал «Настольный теннис для всех». В этом видео я хотел бы продолжить тему игроков защитного стиля и э, хотел бы рассказать о подрезке слева. Э, давайте более подробно рассмотрим, потому что, судя по комментариям о прошедшем видео по подрезке справа, я понял, что вы хотите более... Э, Подробных деталей и побольше тонкостей об игре в защитном стиле. Итак, подрезка слева в защитном стиле выполняется либо шипами. Шипы могут быть либо короткие, либо длинные. Также выполняется подрезка гладкой накладки. То есть все это зависит от конкретной модели игрока и от конкретной задачи, которая возникает при том или ином розыгрыше очка. Подрезка также может быть очень вариативная. Это классическая подрезка, которая выполняется замахом от плеча, кисть разгибается и движение у вас уходит вниз, вы как бы подсекаете мяч. Это классическая подрезка, также вы можете дополнить свою подрезку немного боковым вращением, вот таким образом, либо вот таким образом. Также вы можете подрезать гладкой накладкой, это позволит вам более сильнее пропилить мяч. А когда вы будете выполнять элемент шипами, то это позволит вам обмануть соперника, так как шипами вы можете либо кинуть более плоский мяч, либо подпилить его, тем самым придать Вращение. Так что давайте рассмотрим э, небольшую подборку видео, которая позволит вам более точнее понять, как правильно выполнять данный элемент. На схеме я изобразил, как правильно выполнить этот элемент. Итак, давайте по порядку. Первые Ноги согнуты в коленях. Далее. Разворот корпуса в пояснице. Замах необходимо выполнить. Для этого плечо правое выносится вперед. Ну, соответственно, для тех, кто играет левой рукой, будет выноситься левое плечо вперед. Далее рука согнута в локте, в которой находится ракетка, почти под углом 90 градусов, и для набора скорости ракетки она отводится почти. к к левому плечу тоже обратить внимание на схему. Подрезка слева выполняется длинными шипами тип Hargrass DTX. Толщина губки у них и два миллиметра, и вот небольшая подборка с различных ракурсов спереди, сзади, как выполняются данные элементы, и плюс э, работа ног. Ну что ж, если вам понравилось данное видео, не забывайте подписаться, нажать палец вверх. Тем самым вы позволите моему каналу продолжать свою работу. И пишите в комментариях под этим видео, о какой теме вы бы хотели, чтобы я записал видео. Вы смотрели настольный теннис для всех. С вами был Кузнецов Никита. Всем пока!